Всем привет! В этом видео я покажу как автоматически настроить шаг линейного массива а также как погасить или высветить компоненты линейного массива в зависимости от конкретного размера Для примера я сделал такую небольшую сборку это простая рама из трубы 40 на 40 и здесь сделал линейный массив из трех компонентов Здесь шаг массива составляет сейчас 740 миллиметров длина детали, вдоль которой этот массив размножен 1800 миллиметров сейчас попробуем подредактировать шаг массива для того, чтобы везде были равные промежутки для того, чтобы добавить уравнение Заходим в инструмент уравнения или можем щелкнуть на кнопку уравнения на панели инструментов. Так, Нам теперь необходимо отредактировать шаг массива. Заходим в «Компоненты», два раза щелкаем по линейному массиву. И здесь у нас появляется два размера. 740 – это шаг, и 3 – это количество компонентов. Ставим курсор, выбираем 740. Значит, этот размер у нас будет равен длине детали минус ширина размножаемого компонента. Это мы возьмем в скобочки. И теперь нам нужно разделить на количество компонентов. Вчера раз щелкаем по линейному массиву. Разделить на количество компонентов. В данном случае это размер D1. Щелкаем ОК. И как видите, у нас автоматически массив построился. Здесь по 546,67 миллиметра. Да, если мы сейчас изменим размер, ну, например, на 1600, то у нас массив также подредактировался. Теперь добавим уравнение для того, чтобы погасить компоненты массива в зависимости от длины э, вот этой вот детали, вдоль которой мы размножали наш массив. Так, заходим обратно в уравнение. Здесь выбираем элементы и добавляем наш массив. Теперь через функцию if выбираем размер наши детали в данном случае 1600 и если этот размер будет больше ну например 1000 миллиметров тогда наш массив должен быть погашен иначе он должен быть высвечен Ну вот, вроде синтаксис правилен. И а, наоборот здесь. Вот здесь вот сначала он должен быть высвечен. А вот здесь он должен быть погашен. Вот так. То есть, если больше 1000 э, миллиметров длина вот этой детали будет составлять, то здесь будет массив. Если мы сейчас изменим... На, например 990 мм то наш массив погасился здесь э, в уравнениях все правильно никаких ошибок нету и э, сборка становится более автоматизированной то есть э, не нужно делать дополнительные какие действия для того чтобы перестроить внутренние компоненты сборки На этом все. Всем спасибо э, за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, пишите комментарии. До новых встреч.